приятного просмотра. Смотри, в общем, вот у меня факт я вот заполнил, да, угу. вот здесь вот факт заполнил, и у меня очень большой вопрос сейчас по мотивации продающего, ну, отдела продаж. Угу. Он что-то запутался, и они ко мне подошли с вопросами, и я э, что им там ответить. Ну, то есть не чувствую за собой твердости, понимаешь, да? В этом угу. Соответственно, чего у меня тут получилось? Так, как вы посчитаете процент? Это я не помню. Это равно. Вот это плюс. Вдолье посчитать. Это все общее, А вот это, вот это разделить. Правильно, да? Uh -huh. Uh -huh соответственно здесь также это получается это разделить на вот это, вот это. ну да упала упала так ну вот в общем что у меня получается ты расскажи что -то такое то вообще что за 14% и 85%? Это доля выручки новых клиентов типа. Ну да. Ну да. Вот это вот я не платил здесь. Вот это вот я вообще не платил тут. Вот это платил, понятно? Вот это mm -hmm. вот. Вот это не платил. Сейчас. Вот. Вот так вот у меня сейчас было, но это, и вот они ко мне приходят, типа, а, а что за планы, ну типа планы большие, все дела, мне надо сейчас понять, как мотивацию на ноябрь составить, правильно, чтобы она преследовала мои интересы и позволяла персоналу двигаться, понимаешь, да? Все большие планы, что им надо-то? Ну, планы большие очень стоят, нереально невыполнимые. Ну, на самом деле, я-то их понимаю, что они там где-то Это <смех> Но... ты <смех> такие планы поставил? Ну, нет, ну, я, знаешь, как бы, я же поставил планы, исходя из предыдущих периодов. А в предыдущих периодах у меня было врачей больше, с большим опытом работы. <смех> а сейчас опыт врачей только один. Остальные новенькие, они пока раскачаются. Мы понимаешь, да? Вот. То есть, ну, нужно мне как-то, знаешь, не то, что я там просто с потолка поставил так Хорошо. я уже получается посчитался же октябрь месяц в системе. В системе да но там же ну я же начисления по зарплате не сделал ну, то есть зарплаты еще там нету да зарплату еще добавить на численную получается чистый получается 664 ну ниже ним то есть выручки у тебя 2 миллиона да там 268 ну по факту больше это столько то что пришло Остальное же еще на Ну, на этом повесело. На, на, на эквайринге. А такой же только ну, еще. где-то 250 там, придет. Ну, это и уже 20... на придет или на октябрь еще? Это, ну, на ноябрь уже, конечно. А, ну Хотя, мы же сейчас октябрь смотрим. Ну, не, ну это, это, это ДДС придет. А если мы будем прибыль смотреть, но. прибыль другая. Ну понимаешь же, да? Почему? Потому что я же их заработал в октябре. Ну а. да, я тебе в октябре говорю, то что сколько ты в октябре заработал. Подожди, в октябре я их заработал, в октябре я их заработал. Ну да, в октябре. То есть ты заработал 664 тысячи, надо еще посмотреть, сколько ты из зарплаты не выдал. Правильно? Правильно. У тебя в октябре еще зарплата не стоит, поэтому здесь цифра уменьшится. Да. А сколько зарплат примерно? Ну так на скидку. Ну фиг знает сколько. Ну давай примерно кидать. Ну, сейчас скажу примерно, подожди. Получается вот смотри, где у меня здесь? Вот Жану, да? Где у меня здесь? Где у меня здесь? Вот прямые затраты, да? То есть mm -hmm. вот по факту, потому что я сам за админа впахивал. То есть я им вот столько заплатил. Uh -huh. мен менеджером аквад будет примерно столько. Ну, то есть чуть-чуть может быть меньше. Uh, это получается 96 только ресершен. Плюс 50 это ассистент. Плюс, uh -huh. плюс, плюс. плюс Ну вот смотри, бухгалтер и юрист, я в этом же периоде уже посчитал зарплату, но ну, как бы за, за прошлый период, то, что я выплачивал. Поэтому я не буду сейчас ее считать. Потому что она та же самая и получится. В октябре, в октябре уже заплатил за нее, да, получается? В октябре я за сентябрь заплатил. А, я понял. Ну, она не меняется, она постоянно всегда одна и та же. Знаешь, как mm -hmm. бы ее можно не считать. И ну, получается, только, ну, понял, только врачей понял. надо посчитать. А врачи у меня получается, вот если я отсюда смотрю, это врач, а вот и А вот за косметоз. Ну, типа, еще плюс 360 360. того получится 410, ну, 500 тысяч. Зарплаты. Дай -дай, а 500 тысяч ты, ну, 500 тысяч зарплаты, а ты уже им выдавал что-нибудь? Ну-ка, открой тему Ну, хочешь сказать, что у тебя 664 тысячи заработано, и тебе еще 500 тысяч им надо отдать? Нет, это я, смотри, здесь же учитывается та зарплата, которую я выдавал за предыдущие периоды. Вот здесь вот она учитывается. Если я ее здесь не буду учитывать, то, конечно, ну, то есть смотри я... где, где она. Подожди, вот себестоимость, да? Вот у меня тут выдано 122 за mm -hmm. предыдущий период. Понимаешь, да? А, ну, смотри, это... а, а вот, ты, ты даст начисление начисления в периоды я тебе ставил, когда выдавал. Ну ка в, в, в, ну, в самый верх матни. А ну да, начислено у тебя все правильно. Ну, а смотри, зайди сейчас в ДДС. Вот, и сейчас отфильтрую там заработная плата, медицина. Угу. Вот это все у тебя за сентябрь получается выдано или что? Ну, что-то да, что-то нет. Вот смотри, вот допустим, вот это, это по факту здесь в, в октябре, то есть там, ну, определенный клиент пришел, за которого я сразу заплатил. Вот это начислено в сентябре, вот видишь, 30-е но а, оно в основном сентябрь. Вот это тоже в сентябре. Это... А, почему 25-е здесь стоит? Я же отдавал эти по карте раньше. Это дата начисления вот здесь стоит. Сентябрем, да? Сентябрем, конечно. Mm -hmm. okay. Окей. Вот. вот это, допустим, это я выдавал в процессе, да, тоже за клиента. Вот это за сентябрь. За сентябрь. да. So, yeah. А да, Коломиченко за сентябрь, точно. Вот, за сентябрь. Оружиева. Видишь, не везде ставится она Сентябрь. Коломиченко. Тоже сентябрь. Вот, Исаева. Это тоже сентябрь, все нормально. Итак, сентябрь. Это тоже за это еще за август. Вот, и следующий лист. 50 -то. 50 -то. Тоже. А, это еще за август, да. Окей, так, заходи в прибыль, посмотрим, там что изменилось. Хопа, видал прибыль или больше стало? Мы с тобой поговорили меньше 10 минут. Так, смотри, ну, там, ты, ну, косметика, препараты это. Ну, смотри, тогда таким же образом надо посмотреть да, и вот это. Да, конечно. Так, а давай посмотрим. Нам получается заработная плата администрации только надо посмотреть. А остальное все, в принципе, у нас там, ну, нормально, да? А остальное, ну, там еще есть нюанс по поводу этих, как их называют. О. расходы препаратов. Это то, что еще не настроено. Это то, что... Ну, сейчас мы с тобой обсудим. Ну, вот смотри, здесь мы что смотрим? А... Да? Это, да? Вот он неправильно. А, начисление правильно, сентябрь. Игнатова. Это тоже за сентябрь. Так, но ну, если каждого просматривать. Ишанова, правильно. питькова правильно. А, Быстренко, сентябрь, правильно. А, цифровые акулы. Вот это вот надо будет разносить еще, я понимаю, да, что тут нужно будет дополнительную дополнительную статью расходов добавлять как подрядчики, да? Ну, пока Наверное, разговор, да. контакт 24 на 7 это правильно. А, Что это такое? 200 рублей зарплата администрации. Что за шляпа? Комиссия за смс-оповещение. Слуги банка вообще... Вот как вот Вот Я сейчас доверил заполнять ДДС. Это же постоянно перепровергать надо Ну смотри, первое время тебе надо каждый день вообще его перепроверять. То есть ты говоришь, блин, а что ты это, ну там типа дату населения неправильно сделал, а что вот это не разбирал? Что за 200 рублей Альфа-Банк? Ну, как бы, ты если просто передашь и не будешь контролировать, то у тебя не будет учета, понимаешь? Стенка за сентябрьом здесь, видишь, да, стоит. Здесь сентябрь. Дальше. Это Борисенко, где? За октябрь. Это все правильно. Так, недельная, сентябрь. Вот здесь чуть-чуть стажировка верно. Че, прям каждую сейчас проверять, да? Ну слушай, да, ну как бы да. Ну, и вообще проверять, ну то есть, и.. Получается, как она у тебя девочка забивает все. Мальчик. Ну вот, с мальчиком надо созваниваться, ну получается, первое время, вообще каждый день. То есть он забил, ты с ним прям каждую транзакцию прошел и посмотрел. Это видишь у тебя зарплата, на самом деле там комиссия банка какая-то была. И не все даты населения проставлены. То есть у нас отчет по прибыли такой. То есть он сейчас научился, получается, баланс, чтобы у него сходился. Варисенка вот это за сентябрь точно. Ну вот смотри, вот это я сейчас поставлю их за сентябрь, да? А, ну сейчас тогда приплюсуем. Тогда сейчас приплюсуем. Так, Никина, сентябрь. Питькова, ну, видишь, как, видимо, когда ты вел, то ты все нормально распределял. Тебе просто его надо научить, этого человека, да и все. Саша, а, ну вот здесь, да? Это еще вообще август. А, ну, видишь, август. Ну, то есть у тебя, ты, ну, понимаешь, да, для чего-то она, чтобы ты, ну, типа, сколько заработал там, типа, за этот, за октябрь. Там 700, еще 500 зарплаты, значит, заработал 200. Тут видишь, что не у тебя наложено, что-то за август, что-то за сентябрь. И это тогда было вообще. Это, наверное, тоже там за сентябрь так вот это за сентябрь Школа. за август очень. Ну, да, тогда... в прибыли. Ну, тогда получается, сейчас нужно добавить еще... Ну, 6, 360 плюс 47. Тогда получится, значит, ну, 550 примерно где-то зарплаты. 550. Ну, 300 тысяч заработал, получается. А забрал 3, 470. 470. Забрал 470, да. Ты что, больше из бизнеса забираешь, чем зарабатываешь, или? Прикинь. <laughs> ну, знаешь, материалов каких-то больше, ну, запасы какие-то свои эти забрал больше. Да, понятно, что, ну, я же забираю, это ведь не то, что там, знаешь, типа, осталось, давай заберу. Я забираю на текущую жизнедеятельность. Не, ну понятно. Смотри, баланс у тебя сходится, да? да ты с... теколь, каждый... Ну вот, я же забираю это получается, знаешь, как, ну, мне надо, вот забираю это, по ну, потепу платить надо. И как бы... Ну да, а? да, я понял, ну, смотри, тут это, ну, это вопрос к тебе, чтобы ты это видел просто каждый месяц. Вот я сейчас и хочу это настроить так, чтобы я это видел сейчас каждую неделю вообще. Uh -huh. Такая задача сейчас стоит на ноябрь месяц. Настроить таким образом введение, чтобы я делал начисление. Вот начисления. Uh -huh. вот вопрос, как мне делать начисление расходов за неделю. Ну, допустим, смотри, вот а, как мне сделать так, что вот прошла неделя, да, то есть я понимаю, что у меня там аренда клиники, там, условно говоря, там стоит 290 в месяц на 30 умножить на 7, да, там, она мне стоит там, 68 тысяч рублей там еженедельно, да? уже я видел, что вот прошла неделя, вот 68 на аренду начислено да? зарплаты, там ну, к примеру, там окладной части 80, да? а, там, на администратора, ну, делим на. А, я понял, что ты хочешь. Ну, смотри, ты можешь себе, знаешь, как, чтобы так не делить, ну, потому что это все-таки учет а сделать просто себе план в этом... Ну, то есть помнишь, мы делали вот вот откровенную модель про получается, обратно. У нас есть там, показатели, чтобы, ну, допустим, смотри, ты сейчас забьешь учет, ты, и ты, получается, у тебя получ... ну, заработок 300 тысяч за месяц. Нам нужно миллион. То есть какие-то показатели, ну, они не, ну, как бы не сошлись, да? То есть было сколько-то этих, ну, продаж, какой-то был чек, ну, то есть, ну, что-то не хватило, да, там, по сути. Вот и здесь факт столбик D сделал э, фиолетовым, да, факт октябрь. То есть мы yeah. планировали 100, 160 продаж э, врачей, мы продали там 120. Планировали со средним чеком 17, 30, 17 тысяч, а продали за, 17, 8, за 13 800. Yeah. Рентабельность у нас, ну, как бы 23%, все нормально. То есть мы, получается, по чекам не доросли и по среднему чеку. Ну, yeah. По количеству и по самому среднему чеку продаж а, оказание услуг эстета да ну мы молодцы да получается а, молодцы по количеству продаж но не молодцы по среднему чеку yeah. вот мы хотели заработать получается валев, валовая прибыль статиста 127 на 424 тысячи то есть мы хотели 424 заработать да а мы заработали 460 тысяч правильно mm -hmm. Рентабельность у нас та же самая, да, получается, 30%. Ну, я здесь пока поставил это с потолка цифры. Я не знаю, какая рентабельность. А, но видишь, это очень важно. Потому что, ну, допустим, ты говоришь, блин, 300 тысяч, она миллион. Я говорю: ну, слушай, получается, там по этому, по статистам мы выполнили, да, например, там типа все нормально получилось. По продаже косметики не дотянули и по врачам не дотянули. То есть долбить надо по врачей, да, там потому что мы по ним мы просели серьезно. То есть мы даже даже даже с фактичес, даже до фактического состояния не дотянули. То есть у нас процесс от факта, а не, а не прирост. Ну, типа было 140 по 17 тысяч, а сейчас 120 по 14 тысяч. Ну, то есть, вот, ну, как бы, ну, долбить надо, ну, врачей, возможно, то, что они там новые, то, что они там еще что-то, там, мотивацию толком, все, не знаю, руку понятно, не набили. Понятно, да, понятно. То, что клиенты там не приходили. Ну, то есть, понятно. за счет чего мы будем, ну, как бы, ты ходишь по неделям, то, типа, прошла неделя, но ты можешь же по показателям, например, вот эти 120 по врачам раздели на 4, ой, 160 раздели на 4, тебе 40 человек, 40 надо количество процедур, за неделю, и ты можешь смотреть просто по показателям, ну, типа, врачи, там, типа, прошла первая неделя а, ноября, ты смотришь, у тебя там, допустим, там, 45, ну, типа, процедур по 20 тысяч, ну, средний чек, ты думаешь, блин, это неделя плановая, она даже, мы ее перевыполнили, потому что нам нужно 40, там, по 17 тысяч, а у нас там, я не знаю, 55 по 20 тысяч, или наоборот, у тебя эта неделя, как бы, ну, планово, как бы, не, ну, не пошла, как бы, нормально. Ну, типа, там, 22 продажи врачей и, там, чек, допустим, там 15 тысяч. Ты понимаешь, и по чеку просили, и по количеству. Я понимаю, да. Вопрос-то не в этом у меня сейчас. А в чем? Как мне настроить здесь учет, чтобы я видел понедельно э -э прибыль? Понедельно. Ну, ну, у тебя же прибыль... Ну, смотри, ты можешь здесь это, как его... Ну, раскладывать вот как, здесь. Вот, вот как это сделать? Я могу в планирование забить показатели какие-то они, в... они в... считают они... или не считать? Нет, прибыль по поводу, что попало в ДД, только то попадает в прибыль. Смотри, этот а... тогда Мы... таблицу какую-то вести. То есть, смотри, у меня это было, то каким образом вообще раньше? У меня это было вот как, вот неделя, вот она пошла, да, там неделя, неделя, неделя. Выручка от реализации вставляем, да? Че, что что mm -hmm. было? себестоимость препаратов по программе прогоняем. Все, что было, да, то есть процент здесь считается автоматом от выручки и так далее. Вот у меня получается валовая прибыль. И дальше вот здесь я смотрю, аренда клиники, вот она сколько стоит, вот столько это в неделю. Да, mm -hmm. вот энергия, вот там еще что-то, вот еще что-то, вот оно все суммируется, суммируется, суммируется. И я на выходе в конце вижу, да, да, в конце, я как вообще сработал, ну типа неделю в плюс или как. Вот я неделю сработал в плюс. Mm -hmm. да вижу 170, ну потому что я деньги себе забираю еженедельно, uh -huh. забирать раз в месяц, типа, ну не получится сейчас. То есть я вот вижу, yeah. у меня 170, я говорю, окей, хорошо, значит я там соточку могу точно отсюда забрать. Вот получилось 48, а ага, соточку уже фиг заберешь, понимаешь, да? Ну да, так, да, да. Но потом я результат сложу все равно за месяц, типа, знаешь, потом, когда и как уже. Uh -huh. Я вот это хочу сейчас сделать. Это получается, мне можно либо у тебя здесь реализовать, либо у тебя это реализовать нельзя, и значит, нужно на Google. Ну, смотри, тут э, этот у тебя, короче, типа плана, ну, типа финмодели ты хочешь скрестить с этим, своим учетом. Вот, но тебе, короче, вот открой еще финмодель про. Вот смотри, это у тебя плановые показатели, которые ну, приведут тебя к миллиону, условно. Сколько денег я, ты к, Я понимаю, к чему ты клонишь, что нужно сюда смотреть, там, свои там, цифры, да? да, еженедельно, Сколько здесь, сколько здесь, сколько здесь. Мы это начали вести. Вот статистика вся. Вот статистика по дням. Да, вот она идет вся. Вот по врачу. Вот у нас врач второй вышел только вот там в конце, а этого, и вот. в конце месяца, да. Вот эстетист. Вот они работают, да. Вот а второй эстетист в конце это, месяца. Это октябрь. это октябрь, конечно, да. Вот, а, ну а план здесь? Пока бы да. так только сделали, но пока что так сделали. Но ну, смотри, тебе план нужно тогда сюда еще составить. Но это не сюда будет, это будет в другую историю. Вот, это то, что будет вывешиваться, да, то есть вот по факту. Ну то есть здесь, да, здесь не хватает плана. Вот здесь что появился еще, то есть правильно, что был, то есть ну как, вот здесь добавить план, ну вот, вот и будет появится план, и все, и отсюда будем шпарить. Ну да, тут смотри, вопрос, как бы, какой, ну то есть вопрос, там, забрать денег, допустим, тебе из бизнеса, ну его, ну решить, как бы можно по-любому, ну ты просто придешь, заберешь, и, ну как бы, что бы там не было, да, там, хоть в кассовый разрыв, ну, компании попадет. Но тут вопрос, самое главное, тебе нужно смотреть, сколько у тебя врачей, там, за неделю, там, ну типа, план-факт, план-факт постоянно, сколько средний чек, план-факт, план-факт постоянно. Сколько рентабельность, допустим, за неделю? Это все вот сюда ну, с, с, слетается. Вот сюда это слетается все. Нет, а сколько здесь за... Нет, смотри, здесь чеков непонятно сколько. Но ну, здесь понятно сколько денег. Сколько а... чеков непонятно. Здесь понятно сколько денег. Вот она, вот выручка. Ну, причем это по показанным услугам. Здесь понятно. Вот значит за эту выручку сколько вот ее сделали. Я должен вот такие вот суммы. Uh -huh. А вот прибыль. Ну и, соответственно, вот больше этой цифры забирать не могу. А еще лучше забирать меньше, потому что следующий период может быть со знаком минус. Ну Понимаешь? Да. Ну вот. И по факту подводится итог. Ну то есть, если мне надо там заплатить ипотеку 120, то я вот при таком раскладе заплачу, а при таком раскладе скажу: "Блин, ребята, вот вам 40, остальное заплачу потом". Понимаешь, да? Uh -huh. Вот. Да, я понял, что ты делал, занял услуги врачи. Ну, смотри, тебе, ну, вот это вот прикольная штука, которую вот, ты вот эту разбил. Вот, еще бы сюда, ну, короче, нужен план. Ну, чтобы ты понимал, вот первая неделя прошла, ну, типа, заработал 177, а что ты планируешь-то? Ты же планируешь там на миллион выйти. Ну, вот оно, вот оно будет. Вот здесь, вот врач, вот столько клиентов, вот такая выручка, вот средний чек, вот проданный абонент. Рентабельности не хватает. Это будет? Вот это понедельная будет история. Рентабельности еще не хватает. Здесь рентабельности не будет. Это то, что я распечатываю и увешиваю. Сейчас да, смотри, это. Если я я... Понимаю, и на 2 миллиона продали. Там сколько рентабельности? Блин, мы что-то не о том разговариваем немного. Или, или я не понимаю. Ну, смотри, как бы вот два минута. Ну, тебе сколько? Вот открою финмодель Pro итоговый будет документ. Тебе нужна вот эта цифра, цифра в гипотезе, правильно? Да. Yeah. Тебе нужно выручки 3,5 миллиона, чтобы себестоимость была 964 тысячи, валовой прибыли было 260, там переменных затрат там, 600 постоянных там миллион, и ты, ну, как бы ты зарабатываешь миллион. Как, ну, как бы вот неделя прошла, как ты поймешь, ну, как бы ты вообще на верном пути или нифига. Ты сейчас, ну, ты сейчас вот этот весь план сделал ну, свой. Для того чтобы, текущие свои затраты просто закрыть и все, ну типа тебе на денег ты такой смотришь, блин, я вообще типа текущие свои затраты закрываю или не закрываю? Окей, но как бы тебе там текущих затрат сколько нужно закрыть? Ну то есть ты заработаешь там 300 тысяч и все тебе и хватит, например. Вот, но ну как бы хватит, ты молодец, да, но нам же нужно миллион, мы же на миллион нацелились. Это понятно, до миллиона чтобы дойти, нужно еще что-то. Смотри, смотри, понятно, понятно, но как ты это будешь контролировать? Блин, ну Коля, я что, я как-то не так разговариваю или что? Ну вот же. Ну, смотри, где здесь рентабельность? Откуда я знаю, где она здесь? Ну смотри, вот здесь 2 миллиона, например. Будет так. это. Ну, вот смотри, 2 миллиона. Там 10% рентабельности вот, это 200 вот, вот она рентабельность. Окей, хорошо. А где здесь, здесь? Ну, где она здесь? Вот. Вот. Вот. Ну смотри, нам же надо по направлению, вот кто, ну допустим, открой фин-модель про еще раз. и да, вот где давай, это, давай тогда по-другому, что предлагаешь сделать? Давай ну смотри, смотри, тебе ну как бы надо понять одну штуку, я тебе вот ну, как бы пытаюсь ее объяснить через, ну вот те штуки, которые мы делали. Вот открой еще, ну вот просто делай, что я тебе говорю, и все, как обычно. Заходи фин-модель про еще раз, вот где суперлисты. Вот смотри, прошел месяц, то есть мы с тобой, ну, как бы, собираемся, как совет директоров, да. Нам нужны были показатели, из которых у нас выйдет миллион рублей. У нас там ну, нужно было 3,5 миллиона выручки, у нас 2 300, правильно? Так, и еще тогда 4 вставь, еще четыре таких вставь, и пиши неделю один план, неделю два план тогда, ну вот так, или да, вот так можно. Ну понятно, ну хорошо, заделу. Смотри, как бы что произошло, ну допустим, ты хочешь по неделям разбить, вот сейчас а, листонив, ну по неделям разобьешь, все окей, а, но я тебе говорю, ну что я тебе пытался объяснить там, хотя бы по месяцу, то есть можно по неделям разбить, можно по дням разбить там, знаю, можно по часам разбить, ну как хочешь, ну давай хотя бы месяц, да, посмотрим. Типа половиной надо было ну, выручки сделать, заработали, ну там 2, 300 Правильно же? Да. Что у нас там по рентабельности? А, ну, типа рентабельность там у врачей, рентабельность там у эстетистов и рентабельность у розницы. Типа все выполнили. Ну, у нас плановые показатели. Средние чеки по эстетистам Что и по косметике. Это а? Вот это ты имеешь в виду? Да. Ну, это я поставил просто отсюда. Я ее не знаю, сколько она по факту. Ну, красным выдели, значит. Ну, типа, надо Но ну, из... Ты пойми, что вот из этих всех цифр ну, строится миллион, если мы... Ну, Понятно, ну... что это надо знать. Так это надо настроить сначала. И это, собственно, собирались мы делать, настраивать сейчас в ноябре месяце. А для того, чтобы это настраивать, нужно вот здесь вот эту вот историю всю внедрить. Ну, С да. это, со складом, не со складом, что-то там, ну, вот, вот эта вот вся история. Это ну, то, да. что, что будет сделать. Вот, вот эта вот задача сейчас э, на эту неделю. максимум на то, чтобы он это ну, реализовал. Да. Ну да, но ну, смотри, это парал, ну, параллельно с учет, ну, учетом будет забивать. А, но чтоб ты понимал, да, там, ну типа себестоимость, ну как бы выручку не дотянули, количество продаж по врачам не дотянули, средний чек упал по врачам. А, но ну, ты же, но на, ну, на каждый в отдельности этот показатель можешь же повлиять? Конечно же. Я понимаю это все, про это можно дальше ну, не разговаривать, это я понял. Ладно, тогда смотри, вот ну как бы вот это я понял, очень такое опасное, расскажи, что ты понял. По неделям забивать планы факт, и смотреть, какой факт в отношении от плана. Если факт ниже, соответственно, принимать действия на следующей неделе, чтобы его вытягивать. Ну да, но сейчас у тебя, по сути, есть месяц. Ну. Можешь вернуться туда, налев ну, налево? Ну у я и того на самом деле вот получается вот влево лесни и того у тебя ну факт это гипотеза план это вот ну как бы план факт ну, ой факт это факт октябрь а план это гипотеза и то же самое в рентабельности, например ну у тебя уже это ну допустим вот эти понедельные у тебя сложен уже в итог общий то есть все недели мы как бы убираем у нас просто есть укрупненно по ну, за этот за месяц все неделям ты ну, разложишь чтобы еще там не знаю, скорректировать свои гипотезы да там допустим посмотреть что по неделям было у нас вот есть гипотезы да мы планировали миллион а у нас на самом деле миллион не вышел вышло там 300 тысяч за счет конкретных каких-то вещей Ну средний чек там ну что произошло у врачей почему средний чек там то что они вышли там новенькие они там подучить их еще надо допустим не количество... другие лиды. это другие лиды здесь ну, то есть ну, завели Вели, акции. Ну, да, завели и... акции. Потом ну, допродавать вот. им нужно. Ну, мало заявок было. Ну, то есть а, у тебя, ну условно, без акций было 140 продаж, а с акциями 120. Это на два врача. Тут было два врача. Здесь остался один. Ну, а сейчас ты второго подключил. В конце октября. Вот. То есть ну у нас ноябрь должен быть загруз на двух врачей, правильно? Вот. Вот. Вот у меня. Вот октябрь. Понимаешь? И один врач въебывал. Угу. Въебывал один врач. Если, а, ну вот смотри, то есть ты хочешь сказать, что в ноябре сколько будет продаж? Я не знаю еще, я еще не делал план. У меня на это и основной вопрос сейчас к тебе. Как сделать план, во-первых. Во-вторых, как вот здесь вот его посчитать по мотивации, вот, ты, вот это. Потому что вот этот ко мне пришел персонал, спрашивает, что мы здесь делать. Ну, типа, какой у меня план. Тот, который план вы поставили, типа, он нереальный. И они правы, почему он нереальный. Потому что вот здесь стоял план вот такой, бы мы по факту сделали вот столько. Потому что вот этот план был рассчитан на два специалиста. По факту работал один. Ну, сейчас два специалиста работают? Два, но второй он еще пока раскачается только. Понимаешь? То есть тоже как бы там. Ну, ну, это врачи, да, получается? С ассистентами у тебя да. все нормально, с розницей у тебя все нормально. <как> тоже есть нюансы, Тоже есть нюансы, как и везде. Нюансы есть везде. <как> ну, Основной вопрос. Вот здесь, как мне здесь поставить? Вот сейчас у меня беспокоит вопрос, что я не понимаю, как мне поставить сюда мотивацию. Потому что у меня есть оклад, который я плачу и так, и так. Да? Да. И людям поставить мотивацию, на то, чтобы они делали определенные результаты, за него получали премиальные. И как я могу понять, что я могу заплатить им, с какой выручки, с какой выручки, сколько могу заплатить. Потому что есть какая-то выручка, с которой я нисколько не могу заплатить. А наоборот, там как бы дотационно будут доплачивать еще со своих дивидендов. А, ну смотри, у тебя получается по, ну, по врачам, да, сейчас мы врачей только смотрим. Нет, врачи все понятно, они получают вот свои. Вот нет, я имею в виду менеджера, ну, менеджер, который ну, получать получает за врачей, ну за привлечение. Конечно. А, сейчас ты им платишь 2 процента? Это нет, сейчас вот я им сколько заплатил, вот. А ты мне ничего не заплатил? Да. Только оклады. А ты им не хочешь 2 процента платить? Сейчас а за что? Я имею в виду за ноябрь, за будущий, мы сейчас за будущий месяц разговариваем. Да, может быть и хочу. Мне надо понять просто при каком, как это называется-то, при каком объеме выручки врубать вот эти проценты мотивационные. Ну, блядь, сделали миллион, ни не получаете. Сделали полтора, получили бы сверху учета. Сделали два, ну, понимаешь, нет, не понимаешь? Как по-другому объяснить? посмотри. Да, да, я понял. Ну вот смотри, выручки есть, у тебя. Давай по врачам есть посмотрим. Есть постоянные косты, которые не зависят от того, сколько выручки у ну, тебя. Да, Google, ну, заходи в... И так далее. Надо заплатить всем, понимаешь? Ну, заходи Слышь. в прямые затраты. Они же расписаны у нас. Сколько здесь постоянных затрат? Вот у нас получается На 790. 500, да? по октября. Угу. Все, заходи в этот, ну, в суперлист. 797 запомни, ну запомни, ну, суперлиз, заходи. Ну, типа, пиши, нам надо купить 797 тысяч. Ну, куда-нибудь надо купить 700, ну, и вправо, ну, то есть вообще, ну, 700, ну, пиши 800. Нет, 800, чтобы цифры было. Ну, мы сейчас, типа, этот план придумаем. 800 тысяч ну, подожди, подожди, ты сейчас придумаешь план на наявь, да? Тогда здесь должна быть другая история. Почему? Потому что вот здесь вот возникнет. Сейчас скажу. Подожди-ка. Я понял, у тебя вот это вот уже хорошая история пошла. Вот смотри, вот здесь-то вот возникнет. А другая цифра. Вот здесь она будет вот так. Да, еще проверь дальше. Здесь так, здесь так, здесь так, здесь так, плюс-минус так, плюс-минус так, плюс-минус так. Ну, плюс-минус так все, да? 80. Ну давай 900 типа, поставим, да? А, купить типа 900. Mm. Ну так. У тебя три направления есть. Mm. Напиши там врачи, например, эстетисты и типа розницы. Пропорционально, как ты, ну, как ты считаешь, сколько ложится на врачей на эстетов на ритейл общих затрат. Ну, давай сейчас примерно прикинем. То есть, смотри, я планирую вот здесь. Да? Три вот миллиона. Да. В смысле, выручки или чего-то? Это пока я так вот планирую. Ну, сверху, так скажем. Не, я тебе не про то говорю. Смотри, у тебя есть 900 тысяч затрат. Я тебе говорю. А если там, ну, условно, там врачи уволят всех, да, там, ну от, откажемся от этого направления, ну, 900 тысяч, ну, сколько, ну, сколько 900 ты... какая доля 900 тысяч падает на врачей? Ну, вот, ну, вы... смотри. вот смотри, да я тебя понял, ну, смотри, вот. если я тебя правильно понимаю, то смотри, как это будет. Но это неправильно же. У тебя какая разница, допустим, вот смотри, я прихожу к тебе в клинику, я там врач, например, мне нужно там два квадрат два ну, квадратных метра помещения, и я зарабатываю там 20 миллионов, ну то есть выручки приношу. А есть, например, эстеты, у которых оборудование там хреново туча, площадей там я не знаю два футбольных поля, они тебе приносят выручку миллион, и ты мне говоришь, коль вот ты со своих 20 миллионов покрываешь вот эту херню? потому что у тебя выручки больше. Я говорю, ты ничего там не перепутал, <с> ты вообще нормальный. Я говорю, Вы, ну, выгоняй их нахрен, мне там два квадратных метра моих хватит, ну как бы свыше крыши, а за них я платить не буду. То есть ты же, ну как бы сколько, ну на кого ложится за, ну, затрат? Допустим, администратора там можно на троих там, например, поделить, а площадей там, например, врачи больше занимают. Или пополам с эстетами. А, ну, как бы а, там 10% от помещения занимает там розница, например. Ну, то есть вот, так, вот таким образом. Не Пока то, что не там... а? Пока не понимаю. Ну, смотри, врач, вот открывай прямые затраты еще. Вот, допустим, аренда клиника 290. Сколько падает на розницу, сколько падает на врачей и сколько падает на эстетов? Как это посчитать? Ну, смотри, сколько помещения там занимает, я не знаю, эстет, и сколько, ну, сколько розницы, сколько занимает этот, как его, врачи. Ну, смотри, есть ресепшн, он общий. Да, есть общий, туалет, кухня и так далее. Ну, знаешь, и тому подобное. Есть три кабинета. Один из которых, как бы, ну, три кабинета врачебных и один кабинет эстетический. Есть один кабинет, который сейчас вообще пустует просто, он там стоит. И тогда ну, как это? Ну, раздели на три тогда. Ну, типа на каждого по сотку. Ну, то есть у тебя есть направление, на каждое направление по сто тысяч аренды. Нормально так будет? Сюда нет. Ну, значит, там 40-40-20. Ну, смотри, кроме тебя, это так вот прям точно никто не разделит. И нет правильной формулы, как это делить. Ну, вот так вот, может быть, разделить. Вот так. Делить. А, ну вот, видишь, все тогда получается, у тебя есть эти. Ну, и что с этим делать-то? Ну, а, есть это. На, ну, 60% умножить на 900. 30% умножить на 900. Нет, нет. А, ну да, вот так. Ну. No. Вот, смотри, получается... А, сейчас правее немножко лесни еще, ну, чтобы место было. Допиши да, выручка. Не, ну вот, э, после процентов сразу напиши выручка. Ну, чтобы мы, ну, типа, сколько выручки надо, чтобы сделали врачи? Не, чуть ниже еще, спусти выручку. Да, вот сюда. Что-то... Ну, да, конечно. Вот, смотри, сколько... Э... Там, что у нас себестоимость мы пишем или рентабельность этой выручки? Сколько чеков а, сюда вообще будет? Ну напиши а, там типа количество чеков следующий. Вот, пиши средний чек. А, рентабельность. Ну, типа, процент менеджером же, да, у тебя еще есть. Yeah. Uh -huh. Ну, все, давай. Допустим, у нас 120 двадцать Да по врачам. Средний чек там сколько у нас? Ну, выручка это равно количество чеков на средний чек. Еще раз спаси. А, выруч... Ну, пиши, выручка равно количество чеков на средний чек. Ну, это понятно, но. Ну пиши, равно количество чеков умножить на средний чек. Угу. Ну вот. И сколько у тебя чеков там? Давай. Ну, то есть мы сейчас, по сути, мотивацию. Нам надо придумать планным по которому они не получают ни хрена, потому что у нас точка безубыточности есть. И после него они, допустим, начинают какой-то процент получать. Вот количество да, да. чеков. Да. сколько допустим, врач, ну, пиши там, ну, сейчас пофиг, пиши там, 120, например. Нет, ну, на одного ты имеешь в виду? Ну, давай вот 200 поставим, 100 или 100, ну, допустим, да. Я не знаю, так ли это. Да, смотри, нам сейчас прототип сделать, потом ты вкуришь и будешь сам пользоваться. 200, там, например. Стет там по 70, допустим. 7, 70 да. ты можешь чеки сразу запоминать там так сейчас здесь у нас было там, 14 сейчас подняем поднимем чуть-чуть ну, вернуть надо вот к этому цифру. Ну, да, 17 тысяч статистика они-то более-менее сработали. Ну, там, к шести на ну, максимум поднимаем. Тоже к ну, Так. А рентабельности какие? Ну, здесь двадцать три. Пять процентов сразу. Здесь, я не знаю, наверное, надо смотреть. Здесь тоже. Uh -huh. Uh -huh. Так, и вот смотри еще. А, процент врачам это же тебе еще. Ты им сваловые прибыли платишь или с вырочки? Вот так, наверное, это будет. Все, ну, Подожди, подожди, это сейчас пока не важно. Мы сейчас другие цифры забудем. Процент врачам, ты же сваловые прибыли платишь? Да. А, ну и пиши тогда. Валовый, ну, валовая прибыль, ты что сейчас сделал? Ну, умножил выручка на 15%. Это что за цифра? Процент. А, процент врачу. Это а, то есть это тоже затраты, да, получается? Да, конечно. Ага, все. Пиши тогда. Вот после врача валовая прибыль. Сейчас. пиши равно 3 миллиона умножить на 23 процента а, минус 450 чем это ну вот типа при какой валовой прибыли ну вот смотри ты менеджером еще ничего не отдаешь да например uh -huh. и типа они а валовую прибыль после вычета ну как бы получает нет нет вот суммарно ну смотри, я менеджер, я пришел к тебе, продал врача на 3 миллиона. Э, там... Сколько? С трех миллионов получаешь. Сколько? Ну, сейчас давай поймем, сколько. У меня а это по... вот а какая-то запутанная. Мог... Я понял. Они не могут. А смотри, тут же еще в трех миллионов у тебя есть препараты. Ну, они вот. А, это есть интабильность. Я понял. Окей, смотри, валовая прибыль 240 тысяч. Может, ну, ты, ну, просто, ну, можешь, ну, просто с нее платить, да и все. Ну, сколько? Ну Что считали? -то? До скольки нужно добежать, чтобы было? Ну, что дальше-то смотреть? Ну, смотри. А, нету этого, чтобы ты понимал правильно этого. То есть мы сейчас придумываем с тобой. Подожди, это до конца не доделали еще. Давай до конца делаем. Почему? Ну ты же говорил, что в самом начале. Давай поймем, при какой выручке типа можно платить, при какой типа э, э, хреноржавы. Ну, мы же это хотели выяснить. Ну, у нас, ну у нас же прибыль интересует. Плюс выручка у тебя не всегда это рентабельность, там, 23%. Вот, но с выручки ты платишь врачам там, 15%. И что? У тебя есть такая штука, как валовая прибыль. Вот 240 тысяч. А, ну, на самом деле, она у тебя больше, потому что мы сюда постоянные затраты еще ну, внедрили. Вот смотри, если подожди, они... Что-то ты не это, подожди. Давай до конца доведем это все, это, это дело. Ну, вот до конца не довели еще. Да, смотри, вот, смотри, сейчас здесь, да, да типа, типа да, база, я, я прошу тебя. Но, я да, прошу да, тебя. Ты бы такой говоришь, типа, все, приехали. Типа. А нет, нет, сейчас надо просто, вот ты смотришь на эти цифры, под, ну, Я хочу, чтобы ты их, как бы, ну, понял, чем мы вообще сейчас делали здесь. Я понял, чем мы делали, да. Не повторяй, зачем ты это сделал? Да не знаю. Ну, окей, зачем мы это сделали? Понял, понял, что это такое. Для того, чтобы понять вообще... Для того, чтобы понять, сколько менеджера платить. Ну давай вот здесь напиши где-нибудь сверху цель. А, определить менеджером план определить менеджер план продаж с учетом ну типа с учетом минимального там плана за который процент вообще не платится там тип Да, ну это вот, ну типа наша цель, то есть нам надо сказать, так, менеджеры по врачам у вас там типа план там, например, ну чистыми, ну выручки, валовой прибыли, вот это ваш оклад, например, все, что свыше, вы с валовой прибыли получаете там, например, 5% или 10%. Ну, Правильно? погнали, давай. Ну. Вот сейчас бы ты им заплатил, получается, 2% с выручки, да? Ну, допустим. Давай посмотрим, допустим, вот менеджер, умножай менеджеров, умножай на 2 процента, вот, на 3 миллиона. Или, погоди, с врачей 2 процента, а с остальных? Вот, вот с этих вот, да. А с этих, по идее, тоже да. Вот, ну рядом ставь тогда, да. типа, Смотрим, да. да. Так, премия да равно 3 миллиона умножить на два процента ставка размер вот здесь так равно что вот так да типа вот это mm -hmm. а, ну напиши чистая прибыль от выручки Ну, вот эти 240 нужно вычесть вот эти 60 И все, и вниз растение uh... И сейчас напиши, например, чистая прибыль, от размер а, uh... напиши процент. Ан..."? Ну, то есть вот это вот мотивация получается. но ну, номер один. Ну, условно. Как ты сразу 7 штук добавляешь? Ты выделяешь 7 строк и вставить 7 строк справа, типа делаешь, да? Mm. Так, давай вот тоже пиши процент менеджеру там 2. Только давай ему отваловой прибыль сейчас будем платить, которая остается за вычетом постоянных затрат. Вот это. Да, ну напиши процент менеджером 2. Не-не. А, это... Не постоянно. Дальше. А вот это мы будем учитывать. По идее, это надо тоже учитывать. Так, валовая прибыль. Это у тебя Z. Это 23%. Мы вычили просто процент врачам, да? Да. Ну просто из выручки вычли процент врача. Да. Процент врача да. Вычили, И да. да, это постоянный затрат тоже вычитай. Получается, здесь тогда. Так, Минус 100, Типа маржа так назовем, да, допустим. Равно это вот это минус вот это, да, минус вот это и минус вот это умноженное вот это. Правильно? Нет, Правильно. только это... Нет, так было бы было вообще супер. <смех> Тебе первую W8 надо удалить. Ну, убрать. Ну, минус оставь у, этой, у Q8. Первую W8 просто удали. А. А, и вот где перед скобками плюс поставь. Угу. Так, подожди, ты, зачем ты минус убрал передний. Угу, все правильно сейчас растяни вниз вот смотри и сейчас еще но ну, смотри у тебя компания заработала по врачам минус 300 как, еще это? Не... как, как? это так как так случилось? Ну, смотри, у тебя двадцать процента рентабельности, то есть 23 умножаем а, на... А? Вал рентабельность. Ну, там не баллы рентабельности не аппараты. Подожди, что-то не то. Вот смотри, три выручки, да? Смотри, как я считаю, три, ну, блять, три выручки. Да что ж такое-то? А, я понял, у тебя рентабельность, смотри, а, а, вот смотри, рентабельность у тебя 23%, но на самом деле у тебя, я понял, я понял, смотри, я догадался, вот вместо 23, посчитай, получается, 77. Подожди, под, подожди. дай-ка я сейчас еду. смотри, три выручки, да, mm. так, вычитаем 540 э, постоянно, так. Mm. Вычитаем, получается, 450, это что было заплачено с трех, правильно? Угу. Читаем, получается, где вот это? Сейчас, вот давай здесь сделаем. Равно вот это, умножить на вот это, да? 690. 690 это типа было затрачено на закупку, так? Угу. Так, 3 минус постоянный, минус этот, минус этот. Все, и вот здесь типа должен получиться итог. Вот это, минус вот это, минус вот это, минус вот это, по идее. Вот так должно быть. Почему минус 300? Не пойму. Ну вот, давай я тебе, что с самого начала говорю поставь 77% ориентами. Вот здесь. Вот здесь. Mm. Да. Все, теперь понял. Так, тут 70, и а тут 50 также оставляешь. Так, а тут почему минус 10? потому что вот это да а, ну почему да понял почему ну типа дешевле прям я тебя понял да ну типа ну смотри ну тут такая история получается типа если я вот здесь это похере ну допустим как бы смотришь сюда ну нахрен мне такая розница да это минус 10 дает Но если я это похере мне вот это нужно будет вот сюда раз, разбить правильно ну то есть я же не отдам витрины ну, Значит, смотри, это... а, ну мы целью, во-первых, мы ничего сейчас закрывать не будем у тебя. Мы определяем процентную мотивацию менеджерам. Ну давай, допустим, да. О, смотри, ты, допустим, с сретел, заработал минус 10 тысяч, а заплатил менеджерам, да, так. вот лучше. Да, проценты и равно перед этим всем делом. Угу. Да, понял. так здесь получается да нет минус 30 да а там 50 да да угу. вот и заработал получается минус 10 тысяч а менеджером заплатил 4000 еще. Угу. Ну, типа, не должно быть такого. Я понял. Да. И вот чистую чистая прибыль надо, одно ну, на пересчитать там мы что-то не вычислили оттуда. Ну, сейчас здесь смотрите, считается, вот это минус вот это, ну, вот, правильно, что-то не вычислили. А, валовая прибыль. Но тут по-другому, это надо вот это минус вот это да, и так да. и тогда. Да, вот сейчас все нормально. То есть, ты смотри, направление первое у тебя заработало там миллион триста, ты заплатил им 60 тысяч. Направление номер два заработало там двести ты им заплатил двадцать тысяч. Я понял. Вот так вот можно это сразу же видно, что перес, пересчитать. Теперь получается нужно определить при какой минимальной планке. Ну то есть по ним понятно, что вот за это как это сказать, то есть мы здесь вот ставим. Нет, подожди, верни два процента везде. Ну, вот, типа подожди. ты вот так платишь? Не, не хочу, вот так хочу сейчас. Не, ну подожди, мы сейчас отваловые прибыли попробуем. Ой, угу. Вот и допустим мы будем им платить э, там. 5, вот, допустим, 5% отваловой прибыли. Ну, допустим, от маржи 5%. Ну, пиши процент менеджер отваловой прибыли. От маржи. Где? Здесь писать? Нет, дальше в А. -А э, пиши, ну, новый процент. Отваловой. не не не не не не а, ну да, вот сюда. Пиши там, ну, процент от валовой прибыли менеджеру. английский Ну, например, пиши 5 там, процентов, 10, 10. Где записи? Ну, вот прям здесь пиши ниже 5 процентов. 10 процентов. И тут 10 процентов. Пиши размер премии. Вот эти пять процентов умножаем на миллион триста шестьдесят шесть тысяч. А, ну вот и последний, ну как бы тут ты за розницу не просто доплатила, а еще минус новую тысячу. Да то что они в минус у тебя это направление прогнали. Ну давай посмотрим прибыль, ну по новой мотивации типа. Что делать? В А пиши прибыль от новой мотивации. равно вот эти миллион триста минус шесть все растение ну и давай того посмотрим но ну, где чистая прибыль но ну, обычная ну сложи вот эти три столбика получать ну три до да, три строки аф тебе нужно сумму и а их сумму ну чтобы мы посмотрели чем мы вообще придумали вот ну и также можешь посмотреть сколько ну, менеджеры будут получать размер премии тоже сделать там давайте тут, тут, тут, тут они 83 получили там они больше получили а, давай сделаем а, такую штуку что например ну 3 миллиона это же у нас типа супер-пупер сценарий давай посмотрим что допустим меньше они будут продавать Давай сделаем не 200 чеков, а как у нас было 120 а по эстетам. Врачей, давай сделаем 220 чеков по 14 тысяч. 120 человек, 14. Нет, 120. Вот, сколько статов мы там, ну, по-моему, так и есть, 140, 5, 5, 300. Ну, 87 сейчас. Ага, напиши 87 по 5 тысяч. Ага, и ретейла сколько было? О, ну и надеемся что у нас рентабельность такая же ну. ну и смотрим сколько чего там ну, видишь уже как бы но ну, менеджеры у тебя бы при обычной мотивации ну это все херово да, у тебя получается у тебя бы менеджер, ну вот смотри. Не, подожди. Тут другой расклад, понимаешь, как бы. Сейчас я в клинике все-таки нахожусь. Вот тут вот смотри. Да? Да, но ну мы ну да ну мы, ну это но это та же самая цель это, вот это типа сейчас да получилось я вот это вот, вот ну вот, вот здесь я бы вот столько заплатил понимаешь да ну типа вот О, да, ты ну так ты ничего не платишь там ну, сколько ты сделай назад верни по 18 тысяч что такое по 18 тысяч нет, 18 тысяч всего премии всем менеджерам. То но есть вы говорите... А смысл? А сейчас у меня вот только. Вот эти вот. Вот, вот. вот это только я заплатил. Сейчас. Ага, так, пиши тогда. Тут надо еще. Тут еще кое-какую штуку мы не учли. Вот здесь. То, что надо купить 900. Это может быть и так. На самом деле надо купить вот сколько. Сейчас, 900 плюс сколько я там забрал 170, да? нет эти деньги все равно нужны ну понимаете? вот тебе планово, вот смотри вот это тебе плановое получается вот по идее это вот так должно быть. а менеджер у тебя все продают да получается нет они клиентов приводят нет, я имею в виду, он продает и врача, и стеты, и ритейл. Но вот, это, вот на это в меньшей степени. Точнее, на это практически не влияет. Только вот сюда и вот сюда. Но, Но они же... Они смотри, ритейл смотри, ритейл, он как получается? Он клиента сюда привел, врач продал услугу и ритейл. Понимаешь, да? Но, Ну вот, вот таким образом он продает ритейл. Но ну, окей, но он же его тоже продает. Ну, то есть он может там типа ритейл продавать, а может не продавать. Ну, смотря, ну, зарабатывать тоже. Нет, нет, нет. Не так. А, менеджер привел клиента, клиент пришел вот сюда, купил mm -hmm. услугу и вот это еще купил. Ну, понял, не, не, я, не, я понял. Я к тому, что это тоже менеджер продает, в общем. Ну, в какой-то части, да. То есть он приводит того, кто покупает. Mm -hmm. Ну, супер. А, ну, смотри, тогда у тебя что, нужно оклад. Ой, не оклад, а план полтора, за который ты проценты вообще не платишь. Ну, пиши, Ладно, план. Ну план, по, ну, план для менеджеров. Давай. <плодисмент> типа... А, типа полтора миллиона валовой прибыли, ну, это, ну, как бы ваш оклад. Почему полтора? С чего ты взял еще полтора? Ну, ты же вон миллион четыреста запихнул. Так это же, ты же не, подожди, вот это покрывает только лишь постоянные, плюс э, то, что мне надо. Но. Но, но ты вот как сам договоришь, да, что это надо купить, эти деньги, для того, чтобы это сделать, нужно же мне э, вот это оплатить и вот это еще оплатить. Но, да, так у них валовая прибыль будет уже за, за вычетом рентабельности и за минусом врачей. Нет, не так. Не так. А смотри, вот для того, чтобы мне... Ну, смотри, вот если у меня вот только вот это, миллион 400, да, mm. то получается, что у меня здесь, вот с, этой, с этих денег, у меня нечем заплатить. Ни сюда, ни сюда. Ну, у меня их нету, потому что. Смотри, валовая прибыль, вот давай тогда, валовая прибыль, с учетом врачей и препаратов вот здесь написать ну давай Вал валовая прибыль с учетом врачей и с учетом препаратов ну, а, ну так ну первый пункт получается полтора миллиона это ваш оклад не ну как так-то а ну, нет. ну потому что ну, полтора миллиона, если пришло, то ты смотри, вот смотри: вот пришло вот столько, да? Правильно? Но. Так. Мне, для, мне вот с этого нужно заплатить. Получается, знаешь что? Это, вот это умножить на 0.23. Это мне а, вот столько нужно заплатить вот, за я пакет, так, Удали вот эти 0.23. Пиши вот то, что полтора миллиона это валовая ну, валовая прибыль. Ну, чуть ливей напиши. Ну или тут пиши валовая прибыль. А, Мать. прибыль. Ну, да, да. Да, да, да, да. Чуть выше да, напиши. Вот. Препараты. Ну, чуть выше просто. Ну выше, ну, выше строкой напиши, выше препараты. Процент врачам тоже еще еще чуть выше. Выручка еще чуть выше. Вот, ну то есть тебе пришло сколько ты выручки, ты отдал сколько то врачам, ты отдал сколько ты за препараты, у тебя осталось валовая прибыль полтора миллиона. Вот это правильно, да. Вот вал с учетом врачей, и препаратов, ну и пиши, вот почему мы опять тогда вот, вернемся. А полтора миллиона это ваш оклад? Ну типа полтора миллиона, ну и так клиника на торгует, ну как бы гадалки не ходи. Все, что свыше оклада, например, 10% можно им платить. Ну, да, допустим. Ну, да, если они валовые прибыли, опять же, смотри, тебе пришла выручка, ты отдал врачам, ты отдал за препараты, ну, то есть они еще, допустим, там сделали 500 тысяч, то ты им отдаешь 50. Ну, допустим, я тебя понял, то есть сейчас вопрос стоит в том, что, ну, типа, какой-то процент, да, типа, свыше. Да, ну, да, свыше вот, как бы, вот этой, этого плана в полтора миллиона. Ну, то есть ты ему объяснишь, то, что, ну, смотрите, полтора миллиона это и так клиника продаст. То есть, ну, ничего не надо делать особо. Ну, то есть, можно даже вообще ничем не заниматься. А если Ибо... вы полтора миллиона делаете токи, то, ну, вы зарабатываете 10%. процентов я бы два поставил здесь Чуть один, чуть один. Ну, типа, вот смотри, давай вот это сейчас вычислим. Как это вычислим? здесь полтора, окей, как вот это вычислить? Напиши выручка там 3 миллиона, например. Или там сколько 4 миллиона там, чем нибудь такое. Так, Или лучше зайди вообще вот в эти, в переменные затраты там. Видишь, у тебя как бы в этих трех миллионов могут быть и врачи и там, продажа розницы ну да ну, вот, тебе как бы чтобы вычислить тебе надо три разложить ну то, есть, они, ну то есть они тебе говорят да, три три с половиной нереально ты говоришь ну а чё нереально то там типа 100 130 врачей там 120 там например эстетов и там 50 продаж по розницу каким-то чеком с таким старинами вот это да у меня вал с учетом правильно да. А нет, даже чуть правее. Вот это. Да. Но здесь же уже сидит вот это. Получается, вот это меня интересует, вал что-то. А, ну да, да, верно, да. Все верно. да? То есть да, получается, да. что вот здесь вот должно быть, ну типа вот так, да? Но полтора миллиона, это ты, ну ты им говоришь, это как бы мы окупаем затраты свои, оклады, ваши оклады, мои оклады там что там, аренду мы окупаем. Ну, то есть, пока мы да. это все не окупили, ну, что как-то пойдешь же менеджером это все объяснять. Ну, давай, если уже. давай посмотрим сейчас, да? То есть, получается, что вот здесь, ну, допустим, ну допустим, допустим да? да. А, смотри, чтобы тебя посчитать, тебе, получается, нужно валовая прибыль сделать сумму из нее сейчас. Ты иногда по-русски иногда по-английски. А одинаково ничего вот. И тогда получается равно миллион восемьсот минус полтора умножить на 10 процентов. Это где? Ну ходе, где стоишь там можешь сделать. Все равно. Сколько открывай только. А, все, я тебя понял, я тебя понял. Погоди, погоди, погоди. И вот здесь вот типа вот один процент. Ну допустим сейчас сделаем вот так, да? А здесь здесь, ну сейчас да? секунду uh -huh. идут получается вот это равно это, вот это. минус вот это по идее да но да. сразу полтора потому что у тебя все равно на самом деле ты думаешь что те миллион четыреста Ну какой-то там ремонте какое-то оборудование ну, ну делай лучше полтора да? да а вот это я бы сделал ну типа там ну, допустим, как, как у меня тут было сделано? АБ-11. Да, да, это вот равно вот это минус, ну, типа, допустим, 2. Ну, допустим, да? Ну, к примеру. И получается, что вот здесь тогда это что? Э, вот я тут... тебе предлагаю, знаешь, как, ну, напер... потом этот второй этот ну, процент добавишь, например ты okay. просто сделаешь, например, ребята, если вы сделали там больше 2 миллионов, например, то я вам еще как бы там по 10 тысяч закину, ну, например, вот так. Вот. Ну, типа премия еще. Типа план минимальный полторы вы получаете оклады, Если вы Хорошо. сделали 2 миллиона, я вам еще по 10 тысяч накидываю, плюс 10% Хорошо. Вы заработали. Хорошо, теперь мне какие нужно цифры с ним э, им показать, чтобы они вот это могли сами вычислить. Это они видят, это я могу дать. Правильно, всегда. Хотя, ну, ну, да. Вот это они тоже понимают. Цифру понят. Получается, что вот это нужно мне на ежедневной основе, на еженедельной основе я могу что показывать. А вот ты сейчас, если это сделаешь, это же у тебя будет постоянной выгрузки. Ну, то есть они вот. будут знать валую прибыль. Вот это. Супер. Тогда они понимают вот здесь. Да, они и они понимают, понимают, что план. Миллиона. Они скажут, а что типа полтора миллиона мы хотим сразу? Ты говоришь, но ну, я тоже сразу хочу. Но у меня аренда, у меня ваши оклады у меня там ну всякая просто ну просто. Вот а? сейчас я примерно прикину 980. у тебя получается? Ты выручку там меняешь? Тебе нужно менять количество чеков? У нас там формула не начисляется. А, да, да, да, да, да, да. да. Что за формула была? Нет, вот здесь выручка стоит. А, нет. Да, тебе количество чеков надо делать. 50, 50, 50, 50 допустим, да. 100, допустим, да. Так. А что мне? Это все еще здесь, Да? Да. Угу. Да. Вот, вот, блин, Я думал, что мне так хозяит, а? Так, так, так, так. Ну то и если... здесь, допустим, типа вот так. А почему цифры то не меняются? Ты что-то. Ты потому что, мне кажется, что-то грохнул. А, а нет, нет меняется. Меняется, меняется. Меняется. Вот. Ну, то есть вот так продали, они не минус заработали, ну ты им просто ничего не выплатил. А хотя ты можешь сказать, если вы херово продадите, я ваш оклад еще умножу на 0,8, если вы план не сделаете. Ну, типа, они сейчас 40 получают. Ты говоришь, сейчас. если полтора миллиона вы не сделаете, я ваш оклад умножу на 0,8. То есть сейчас где примеру? А давай-ка посмотрим сейчас, сколько это, да? Вот смотри, количество чеков. Где у меня сейчас было? Количество чеков. 120, да? Вот сейчас. Сейчас. Так, 120. А. Это, можешь отвлечься на секунду? Ну. Ты что, ты понимаешь, что я тебе хотел объяснить, или ни хрена? Понимаю. Я хочу посмотреть, вот сейчас, как Октябрь, типа, пролетел. Я понял тебя, подожди. Вот смотри, 120, типа, средний человек, вышел. Тебе нравится разбираться со мной в цифрах? Да. Все пошла. Я получаю удовольствие. 13, 835, типа, да? тогда Так, да? Эстетисты, сколько там получилось у нас? 6, так 87, да? Да. 87. Так, средний чек у эстета вышел. 5288 2, 8, 8. 5, 2, 8, 8. Так, ритейл. Ритейл, ритейл, ритейл, 6, 2, 5, 0 на 30. Вот, да. Вот, типа мы так сработали. Ну вот, поэтому и но Ну да, а тут бы ты им еще сказал, ребят, если вы это ну, делаете меньше, чем полтора миллиона, я вашу ваш оклад еще на 0,8 умножаю. Но ну, пока не 6, пока хотя бы вот это да, внедри. Пока <смех> не будут да. Да, ты вот это внедри, а потом они лоханутся, ты говоришь, блин, а что, я в минус ушел. Так, давайте я ваш оклад в следующем месяце буду на 0,8 умножать. Ну, то есть поэтапного так лучше внедрять. Я понял, ну, ну смотри, у... получается тогда вот здесь нужно, да? То есть сейчас 120 было на одном враче. Ну, типа сейчас следующий, мы должны сделать. Давай сейчас план простроим, какой Какой план ты должен быть. Ну, типа, а, ну... старый, <с>... стой, подожди, стой, а ты только что и так его сделал. Где? Вот Здесь. Нет, смотри, тебе план, да, он у тебя уже был. Мы когда с первый раз с тобой встречались, у нас уже был этот план по среднему человеку, там по рентабельности, по на 7 на Да, у есть. Вот сейчас твоя задача, вот в чем мы сейчас собирались, чтобы менеджера тоже были зацелены на план. То есть им же не интересно, чтобы они просто 40 получили и все. Ну да, ну вот, вот так это должно быть. Но для ну, этого смотри. мне вот здесь нужно, ну да. Посмотри, ну, если ну, они план, ты им 30 тысяч его А? А, ну вот. План, то тысяч, ну сверху и все? А? Да. Нет, нет, подожди, что значит все плюс еще вот эта штука, вот она. Вот же еще. Это плюсом к этому сверху. 40 плюс по 15, но ну, ты можешь сказать, что если вы 2 миллиона пробьете, то ты еще плюс 10, ему, ну, плюс еще по десятке накинешь. Ну, чтобы, ну, план по валовой прибыли да. 2 миллиона. Ну да, ну да, ну да, ну да, ну получается вот здесь. Я вообще еще я, я говорил, что вот здесь вот сделать вот так. Равно это вот это, умножаем, блядь, не так, Подожди, как здесь. А вниз просто... Ну, Пройти вниз, вниз, обведи вот эти, ну и вправо тоже обвиди вот эти штуки. Ну, две захвати, где проценты считаешь, менеджерам и Да, и вниз пролесни, да. Заходи сейчас в эту, да, сюда ставь не 12, а 11. Ну, это если Но вот здесь пара, да? Да, твал, пора. А здесь е-мое, да ну что ты делаешь, я... Вот, а здесь типа 2 Ну тут лучше сделаем просто там по 15 тысяч премии лучше, чтобы им было более, ну более понятно, ну или по 10 тысяч премии. Ты говоришь, у нас план полтора, ну до него вы ни хрена процентов не получаете. После того, как полтора пробиваем, получаете по 10 процентов. Ой, по 5 процентов. Если вы пробили 2 миллиона, я вам еще по пятнашки накидываю. Все, они, да? Да, да, да, да, да, да. Чтобы не было такой, вот им там считают, что-то они понимают, нам полтора пробить. Вот. Если они потом полтора, допустим, не прибывают, ты говоришь, все, я вас ну, штрафовать буду. Ну, ваша клад на 0,8 буду умножать. То есть 40 тысяч, умножить на 0,8. То есть они получат не 40, а 40 умножить на 0,8. А 32. Через сколько-то раз план не делайте, ну, как бы ну, мы, ну, мы с вами будем упрощаться. Ну, как только они 2 миллиона пробили, ты им еще по например, накидываешь. Ну, типа, приня за хорошие продажи. Так ты будешь застрахован от пика сезона, например, который ты и так продашь, ты им сверху пятнашки закинешь, да и все. Ну да. Ну да. Вот, все понятно. Теперь все понятно. Теперь все понятно. Так, а здесь как, как это вычислили? Сумма, да? Сумма вот этих, да, правильно же? а смотри а теперь такой вопрос возникает а теперь возникает такой вопрос а я хочу разделить работу по первичке и по постоянным да, разделить на два. то есть сейчас у меня получается менеджер на ресепшн да вот смотри какая такая менеджер ресепшн да получает Смотри, давай выпишем этот, вот ниже немножко лесни. Ну, чтобы у нас чистое пространство было. Вот, напиши здесь, ну, как бы, типа, план продаж с учетом постоянных затрат. План продаж с учетом постоянных и новых клиентов. План продаж с учетом с учетом продуктов. План продаж с учетом сезонности. Что там еще у нас может быть? План продаж с учетом разделения. Да, НК и ПК. Что такое да. Ну, если я ввожу еще, если я ввожу дополнительно менеджера, которым меня занимается, НК, или колл-центр ввожу, да, допустим, то это плюс к затратам. То получается уже не 900, а уже а у у 900, 500, надо покупать, а миллион. Ну да, но у тебя есть запас там 100 тысяч. А, смотри, ну, короче, чтобы ты понимал, у тебя получилось 5 каких-то пунктов, вот, они могут между собой все взаимосвязаны, у тебя получится 25 мотиваций. Mm -hmm. Всяких разных. Или одна мотивация с учетом 25 факторов каких-то. Mm -hmm. Вот, но это объяснить как бы, ну, ты сам это поймешь умом, да, там, мы с тобой вместе догадаемся, как что они там будут получать. Но когда ты это будешь объяснять менеджерам, он как бы будет реально тупить. Uh -huh. А когда ты ему скажешь, слушай, полтора миллиона – это план, который, ну, типа, ты ни хрена не получаешь, а после полтора миллиона ты получаешь 10 процентов, это uh -huh. понятно. Ну, то есть, это, ну, как бы, это им понятно сразу становится. Uh -huh. Если больше двух миллионов, тогда это… Ну, то есть, мы же еще менеджерам это будем объяснять, им надо не мотивацию там понимать, нам... им надо что-то простое подсунуть, чтобы они работали, да, ну, по сути, и понимали, как результат меняется. Yeah, то, есть это... то есть, эту хрень мы оставим… На гипоте Не, оставь, оставь ее. То есть, у нас же может месяц пройти, они ни хрена не продадут. Ну, условно. Mm -hmm. Ну, то есть, это же наша гипотеза, вот это то, что мы сейчас сделали. То есть, по сути, мы думаем, то что мы им сейчас вот это скажем, и они начнут там за 2 миллиона постоянно пере пере пере перекатывать. Mm -hmm. Что -то же может не случиться, и поэтому нам нужно следующие факторы тоже им туда внедрять. Mm -hmm. Видите, на менеджера план стоит делать, то, ну, как бы вот, ну. То есть сейчас мы протестируем вот эту штуку. То есть они к тебе подошли и сказали, что мы как вообще получаем. Ты им говоришь, слушайте, есть полтора миллиона, это э, валовые прибыли, это ваша классная. Вышло. Сложилось, у меня сложилось, да. Что сложилось. у тебя произошел? Ну вот это вот мне да, мне прикольно вот это. Вот сейчас вот мне это понятно теперь. Вот теперь мне это понятно. Я, мне вот это было непонятно. Теперь я понимаю вот эту цифру. Uh -huh. Реально. Ну то, что мне вот столько надо, но ну, это по-любому, да. Соответственно, мне вот столько надо, плюс вот столько на обеспечение. Uh -huh. ну, того, что, что все работает. Правильно? правильно. Uh -huh. uh -huh. вот, uh -huh. А да. Вот возникает uh -huh. момент, то есть с, с помощью кого я это делаю? С помощью вот э -э девчонок. Соответственно, вот до сюда добегаем, не добегаем ничего, добегаем, все, дальше погнали. Но вот здесь вот у меня только лишь вопрос, вот столько или, или, или вернуть? Ну, Посмотри, опять же, это будет, наверное, через счет. 5%, вот смотри, 5 можно сделать. Если они 2 миллиона про, ну, как бы пробивают, ты говоришь, я вам еще по пятнашке даю. Ну, чтобы у них была дополнительная мотивация к премии. То есть как только они полтора ну, пробивают, они начинают по 5% ну, зарабатывать. Как только они 2% пробьют, но ну, чтобы ты понимал, 2 миллиона, если они пройдут, то ты к своим дивидендам 500 еще за, еще получишь 500, а это, по сути, то, что нам и нужно. Ну, то есть вот он миллион. То есть, ты да, мы... теперь да, теперь получается, что нужно вот так вот это сделать, да? смотри У ну, меня сейчас это надо рассказать все. Вот так. Вот так, да. Типа как было? Ну, типа, было, да? Так, сколько там у меня было? 120. Степ. 87. 30, так, да, значит, и здесь средний чек, получается, 1,835, здесь 5,2,8, 8, здесь 6,2,5,0, вот это то, что, ну, вот как это, это факт. Да? Ну, да, да, Но тебе надо купить. И ты напиши полтора миллиона. То есть да, на формуле полтора присутствует. А тут миллион четыреста написано. Да. Отлично. Ну ты скажи, да, то что вот мы как бы не пробили, а я вам еще зарплату буду платить. Скажи, вот я посчитал минимальный оклад, который надо пробивать. Скажи, вот эти я по сути своих денег там заплатил. Чтобы такого не было, нам нужно полтора миллиона пробивать, и тогда начнут все зарабатывать. Если вы два пробьете, то я вам еще по пятнашки пятнашке сверху закину. Да. Теперь получается, что план, да? План на возникает здесь. Да. скажешь. сколько чего там, по сколько продать? И ты им уже объясняешь там. План на возникает. Значит, здесь у нас 120 ну, но ну, сюда вставляешь наши показатели. 160, по-моему. 160 по 17. Ну, или 20, 200. Ну, по-моему, 160 было. 160, что по-моему, было там тоже 90, что-то по 7. А, ну, открой, вот мы то, что самый сам первый раз делали. Тут получается, посмотри, вот тут стояло... 60, 60 стояло, ладно, но это на одного я рассчитывал. Или сейчас 2 по сути, 100 надо здесь считать. Вот да. здесь, вот, по идее, надо считать 100. Да? Mm -hmm. И вот этих вот считать пятьдесят по тоже по 7. Mm -hmm. ну, типа, вот, да? вот такая вот история получается. Да, и тогда вы получаете, ну, ты их проценты сюда посчитай тоже, но вот здесь равно это на то. Ну, пять на. Как же здесь вы получите тридцать три тысячи и плюс еще 30 бонусов. Ну, это они 33 на двоих же получат. Да. И еще 15 тысяч плюс каждый получит. Ну, то есть они по 30 тысяч при... Ну, еще... Ну, то есть у них оклад 40, и они еще там по 30 тысяч плюсом Да. скажут, ну, прикольно по 70 зарабатывать нормально. Типа. Да. Теперь, ну, вот, 160 возникает вопрос. Да как за счет чего откуда лиды заявки там ну вот эта вся штука врачи ну, то есть скажу и врач да. есть и есть это есть это есть в рознице товар есть это есть это есть Что еще вам надо в рознице, товар нет. В рознице, а? товара, нет. В рознице товара нет ты что загулял там на товар на розничный сейчас надо поставить ну смотри но даже если вот это вот так оно не влияет сильно понимаешь Оно влияет конечно но, бля, не сильно но вот ты это им тоже будешь объяснять не скажу розницы столько нету ты говоришь но ну вот, он даже розницу уберем, у нас все равно получится план 2 миллиона прийти то есть mm -hmm. по 30 тысяч вы как бы каждый заработаете 3 770, да. даже если ну кого вот если здесь поставить на 3 это как будет допустим если человек здесь будет 15, Оп, бля, подожди. Давай-ка не здесь, а, типа, а если что. План, если что, План, если что. Так, значит, здесь получается у нас, допустим, не 17, а 15. Да? У этих, допустим, 6. И тут, допустим, 6. Так, ну, тут то что-то тоже ничего. Тоже нехило вот если тут 6 тут допустим 30 да? этих допустим было не 120 там, а там, ну, сделать40 да? все все равно выходит нормально вот, даже до трех не дошли а премию получили по 4000 да? Да. Ну, да да спасибо тебе большое ты пересмотри еще раз видео и пойми как сложно с разных сторон до тебя донести информацию. то, что я тебе говорю, как слушай, если меня просто делай, что я тебе говорю, это срабатывает. Ты даже думаешь, что за херню я делаю, ну ладно, сделаю. И работает. Ладно. чем мы наши планы? Может, она попозже, а что-то не это, не в состоянии. Не, ну о чем? Мы, по сути, пробежались. Ну, как бы у тебя, ну, я имею в виду эти завершенки, там еще что-то. Вот это Да, это можно. Ну, вот у тебя, по сути, не завершенка была, по мотивации мы ее грохнули. Да, может, на завтра тогда перекинуть это все. Ну да, можно. Ну, смотри, ключевое, что у тебя. У тебя с учетом условно связано и мотивация, и финансовые модели, там, и стратегия на восемь с половиной лет, и по неделям, там что смотреть вас? Ну, это, ну, как бы, это все разные вещи, чтобы ты понимал. Это а mm -hmm. ты ходишь в учете там и сделать и фин модели мотивацию и, и там чтобы она тебе считала. Но на самом деле вот ты сейчас мотивацию раздел все, она тебе больше не нужна будет, то есть она у тебя ну в фин если ты будешь ну, уже готовые числа смотреть. Mm -hmm. Но если чего, вот, также разобрать тебе нужно будет э, ну какие-то другие направления там, или новое запустить да, или да. Это это. Вот это вот мне сейчас теперь понятно. Вот тебе ну, Да, понятно. да но тебе теперь понятно. Ну да, если что-то возникнет другое, тебе точно так же нужно будет детализировать это там, прийти к какому-то там, ага, понятно, раз-два-три надо сделать, и потом опять же ты в учете все смотришь. Да. Вот, потому что мотивация, да. это, может быть, другие еще моменты, как там, я не знаю, может, ценообразование, там еще что-нибудь, какие-нибудь аксессуары, там, ну, короче, еще много всего, типа, если инвестиции туда привлечь, то есть это еще другой вообще план будет. Да, вот. да. Но один хрен, что бы ты там не вздрялся. Да, самое бы... главное смотреть, чтобы у меня косты постоянные за единичку не вылазили. Если вылазят, то получается вы пересматривать. Ну да. ну Ты можешь составить, вот ты опять чего коснулся? Ты коснулся плана факта по затратам по постоянным. Постоянные да. затраты с учета брать, а планируемый, какой ты хочешь не выходить из них, ты можешь забить себе куда-то в отдельный документ. А потом сравнивать этот план факт, например, постоянно по месяцам. Да, да, да. да. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Mm -hmm. Давай, Коль. На связь давай, тогда... давай. Пусть беру тебя и Да, давай, хорошо на связь тогда. Давай, хорошего, тебе праздник. Психовал прям. А? А ты сегодня? Я, я сегодня прям психовал в разговоре с тобой. Ну, и, общем, потому что я тебе как бы хочу донести, ты думаешь как-то по одному, да, пути. Я тебе как бы с другой стороны, с другой, с другой, с другой. Потом раз тебя осеняет, ну как бы если будешь помогать мне до себя доносить инфу, будет проще намного. Ну уже в принципе нормально, там первый урок, первый урок, и сейчас уже небо и земля, так что уже там, такой. Ладно, все, спасибо. Давай, Пока-пока. Подписывайся на мой канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Обязательно пиши, что ты думаешь в комментарии с положительным оттенком. Если что-то нужно, можно написать мне в личные сообщения или в комментарии, я прочитаю, обязательно отвечу. До новых встреч, друзья. Пока-пока.